Всем привет, дорогие друзья. Со мной я Влад, и сегодня будем играть с, с... с моим другом Наркуфаст Бэд Варс Так, мы будем первые играть. Все, давай, заходи. Что-то резко вышли два человека, а не по. Ну ладно, теперь теперь равно. Теперь все рав равны. Так, а где тут желе? Жили... А вот. А там есть уже железо. Где? Ну, где-то там, наверное. Я не знаю. А я так? впервые вообще играю. Это я хз. Я просто на других серверах играл. Так, Ага. За да. uh -huh. Ну, лучше покупать необычные, а типа эндерняк. Да, да, да. Слушай, это фигня. Ну, Какой-нибудь такси не, ну обсидиан 15 золота, это фига, нифига себе. Один? Да! Все, я построил. Офигенно защитил. Покупай. Блин, ну. Блин, надо железо а находить срочно. Заботы, Где железо? Вон там надо достроить железо. Вон железо. Главное, чтобы я никто не сломал. Индернек! Так здесь индернект стоит 7 бронзы. О, кого-то уже скинули. Так, так надо будет еще заработать. Забирать забирать. 2. Так, надо блоки. Опа, нормально. 38 блоков. Теперь 2, надо.. Я буду железо фармить. 2, Я уже. Так, я сейчас построю, чтобы нас не скинули, На ну, всякий случай. Они уже луки, наверное, пон понакупали все. Там же кто-то на центр пришел. Мы же не первые. Мы всегда последние приходим. Так, я... 다시... Я... Я, так меч купи, а то я уверен, там уже а кто-то. Купил, купил. А я нет. Я, я так раз фармлю железо, чтобы купить меч. Так, что? Немножко обустроил так? Ладно, нормально. Чтобы никто не попадал. Здесь не хватает, ничего надо брендовать. Я интернетом устраиваю. О, всё. Оборона... Фу, корчевка, Оборона просто офигенная. Круто, круто. О, 4, спасибо. Так, всё, кирку всё. купим. Так, надо меч. Так, ты, ты можешь, кстати, вещи покупать, ну, покупать и ложить сундук, типа, когда мы будем умирать. Так, сейчас я застраиваю. Вот, покупаешь сундук, ложишь, например, броню ложишь. И могу положить. Ну, чтобы когда мы умираем, и, и мечи тоже надо будет положить, и кирки. Ну, чтобы сразу набор ведь был. 20. Так. Здесь обсидиан 15 железа стоит. ничего Так, так, так. так все Я тоже. Нет, я уже оделся. А, ну, так, не мне вы теперь вы надо. Вы... О, бежит зеленый, алё, алё, алё, куда? Стоять! А, Нубик, ну, все, да до свидания. Все, я скинул. За... И просто такой наглый взял. У него ничего нет, ни меча, просто без ресурсов побежал, и все. Окей. А где -то тот чувак, который с нами был? Ну, когда-то уже ушел. Кровать уничтожен. А, э, наш сломал, он сломал зеленых кровать? Да ладно ничего себе. Не, надо что-то с этим делать. Надо будет ее устраивать, хорошо? Полчатки. Ща я покупаю уже интерняк. А то так нечестно сейчас а придут? Апсидия, ну да. Я тоже купил. Так, я сейчас еще буду покупать... Ну, я думаю, так нормально. О, еще одну кровать убили красных. Ну, вот А, сейчас... нет, красных? Я А, крас... нет, это просто... это просто кил было. Вот такие ноли просто. Всё. Да. Так, я здесь стою в фарме залеза. Чекаю базу, чтоб никто там денег так не подобрал. А я в фарме тоже бронзу я обустраиваю а немножко там наш по-моему всех убивает просто берет и убивает всех там чисто два осталось это наш убивает наверное всех Понятно. Понятно. вот я не вижу его стать он куда-то ушел так не вернулся до сих пор не но ну он нас не покинул еще не вышел но он ничего-то не возвращается. не убивает его и никуда не приходит домой. А он, наверное, там Понятно. Ну все, я обустроил по полам вообще. Если кто-то будет нападать, то он полчаса будет ломать здесь. Mm -hmm. Ну конечно если, бы, сели, если конечно команда целая нападет, то я конечно не могу гарантировать, что будет все хорошо. А я ты там копаешь, так, и не копал. Рукой, ну ломать, принципе, вот, но ты же рукой не будешь ломать, индорняк. Это будет долго тебя завалить, нафиг а -а -а -а. Ну все, я уже понастрою, я все уже Я не вообще вот так вот вход застрою Да, давай А жалко, что тут бедрока нет, Я же бедроком все застроил, фиг бы они вообще сюда не пришли бы Хотя они не читеры, конечно Хотя надо будет добавить когда-то бедрок Надо, наверное, будет невозможно Ничего. Ну, что? Не строю. Ой. Блин. что такое? А ничего. Опа. Опа. Хватило. Так, куплю себе блин, надо будет ломать дорогу к нам, а то сейчас придет кто-то к нам, гости какие-то, и все. Там прям дорога построена. Все, надо будет... Киркуня, киркуня нету денег я... Я упал! Как?! Вот было это. Как может... Я ж говорю, надо что-то с этим делать, надо застраивать. Что сейчас застроить? О, остались только мы вдвоем. Почему? Мы, мы же синий, прием. И! и у нас у нас. А, ну я... А, я думал, он нас туда покинул. Надо будет что-то с этим делать, вот так Наш вот. челик пришёл. Ага, его убили тоже. Я же говорил, что когда-то рано или поздно он сразу придет. Вот там телепортировался даже, но навряд ли. Тут телепорт, кстати, есть? Просто ей может. Так, да-да! 13, серьезно, 13 голды стоит. Офигеть, телепорт стоит 13 золота. Не, по-моему, ранчо он деш... дешевле стоил. Я когда играл на старк серверах, на хай даже играл когда-то. Да-да, лицензия была. И там, короче, не 13 золота, а где-то 13 железо стоил. Телекор. А, а здесь мы... могут... почту. Так что надо сейчас э, закупаться. Да-да. Сейчас блок его А я буду застраивать еще Вот надо будет. Вот где вот ты э, поставил вот это. Это можно на Изи сломать. Надо, надо застраивать эндерняков. Все. Потому что это, конечно, задержит его, но ненадолго. Если у него там алмазная кирка, то он раз вообще наезди просто. Есть все бронзы всего лишь. О, бежит. А нет, это не, это наш. Я думал, это уже не наш бежит. Так, я же там же железо поставил? Опять железо. Он все железо забрал. Пусть. Так. так? Нагрузчиком. Я с тобой. Все, подожди, мы двоем пойдем. Я сейчас еще нагрудник себе железный куплю и пойдем. Да, мы троем пойдем. Поход, походу. А кто это кровати будет Не знаю. Кто-то. Чайник. А, нет, у меня. Не знаю, не знаю. Кто-то. Мы идем за золотом. Мы прокопали к золоту. Блин, жалко, что у меня карты нету, блин. Кстати, надо будет карту поставить. Либо скачать, либо... Живот, чтоб, голод, чтоб... Голод, голод. Так, не надо пять золков. Главное, чтобы никто не пришел в гости Да-да. -а -а. Так, кто-то теперь... А, никто, понятно, никого. упал кто-то. Там чел, красный, и он не устал. А, это живые красные. Надо валить отсюда, наверное, уже. Один зеленый остался, чел. Да да. Эти красных четыре. У нас есть опасность. О, они бегут все. Валим. валим, валим, валим. Они с лука шмаляют. Беги! Я, я прибежал, всё. Сейчас прибежал. Я вовремя. Все же у меня есть три золота хотя бы. Фух, я убежал вовремя. Но я же говорил надо бежать было. А я бежу. Бег. Не у них есть оказывается огненный лук. Офигеть, у меня за 15, ,5... Или за сколько? За 13? Да то Зато у меня лук есть теперь. Правда, без стрел. Так, погнали охранять чисто базу. Окей. Okay. Сейчас я еще покуплю тебе. Все, купил, купил. У меня теперь есть так. О, еще. О, стрела есть. Все, и я... у меня теперь лук есть. У меня стрела есть. А, стрела. А, а, нет, он бесконечный, просто есть не бесконечный, ты просто стаки покупать стрелы, такая фигня. И это ну, золото есть. Вот ну, типа еще можно еще можно стрелу купить. Бери лук себе, вот. Сейчас тебе дам. Да. А, у купи за золото стрелу и все и пошли. Теперь у нас будет тут стрела. Окей. Вот так. так надо будет покупать еще Ладно, да, вс давай на охране базы стоит ну надо нападать но конечно это, может, быть победная тактика не так может быть но это не, не точно все так окей у меня откуда ты еда дам взялась. Типа, желтый лукадрю. Желтый лукадрочек. Понятно. Теперь мы знаем, кто желтый. Так, я быстро заберу. Давай, удачки. У меня золота, бегу, как могу просто. Там за мной значит, кстати, надо будет построить эндерсундук, чтобы ты мог сюда скидывать. Сколько у нас Эндер Сундук стоит? Одно золото всего лишь. И можно а, и... Бьют, меня бьют, меня бьют. Красный, красный, красный, красный! Он на железе убил, убил, убил! Я а его А, окей. А я уже из лука хотел стрелять. У меня четыре золота. Мне нужно еще одно золото. Да, надо... Нет, два золота надо. Чтобы Эндер Сундук купить. Типа просто... Нет! Блин, ну как так? Ну, надо дорогу строить нормально. Кто здесь дорогу строил? Смотри, как надо дорогу строить. Смотри. Ну, вот так кто? вот умерли, и золото Я на золото. У меня ночью... Ну, у меня золото. По положи сундук мне. А то я вс просрал. Просто упал. Я буду дорогу строить. Чтобы Мне не упасть. Два У меня золото. У меня Нифига. Богатый. Так, сколько там Эндерсунбук стоит? Два золота. Ну, одно, одно золото один. Ну, лучше два купить. Типа, чтобы туда поставить иск. Так, шум. Так, я купил два эндерсундука, сейчас их положу. Все. Так, я положу. Окей, здесь поставлю. О, красный строится, Вы что это делаете? Красный строится. Вон а, он. Где он, где он? У меня нет. А, вон он, бежит, бежит, бежит он их позовет, погнали, это... У меня нет меча. У меня нет меча, в смысле, как я пойду? У меня ничего нет. Давай я тебе меч куплю. Давай, хотя бы каменный. Я не хочу его потратить. Я железный куплю. Железный? у меня есть всем золото. А, Окей. Ага, окей, взял. А, ты два купил. Ну офигенно. Ладно, пускай будет. Нет, стоп. Вот, бежит, бежит. Пошел нафиг. Нет! Я... Он как... А, все, нормально летел. У меня палочка просто была какая-то. Ну, у меня лука не хватает. Э, два золота. А у меня же золота нет, он стылит. Окей, давай. Окей, спасибо. Так, все, я купил, все. Теперь я уже все. Закупленный, окупленный. Теперь надо будет просто купить нагрудник на хороший, и все. Я могу идти атаковать. Так, опять золото. Блин, надо всем. Всем, всем, всем надо. Блин, надо было тебе... Эндер сундук взять и поставлю. Тебя убили? Нет. Нет? А там кого-то убили. Какие его убили? Да его все время убивают. Я не хочу забить. Палят, палят. Все, поедем. Погнали. Бантура. Я сундук поставлю, Эндер. Ну, чтоб мы могли, типа, поблить. Так, я а, с собой, потому что тебя там могут убить. Блин, в смысле? Mm -hmm. Меня Ой, уже убили. Там жёлтый, там очень прокаченный жёлтый. Да я знаю. Я хотела его убить, но не получилось. Я интерсундук просрал. Блин, я, я, я думала вот вы там стоите, ну конечно. Ну, ладно, а еще я один пух. Ты поставь интерсундук просто. Окей, я буду, я буду, Что, я сюда что поставлю? Так. Э -э -э -э... Я три сундука купил. На, возьмите. Зачем ты три сундука купил? А один. А не просто перекликну. Блин, ну капец, ты просто золото просираешься. Мы так можем на алмазы сделать. Бегу, то и ладно, я защищаю. А у меня брони ]ools! даже нет. Блин, а тут одни на грудике, в смысле? Почему тут... Блин! Выкидывай а потом... всё... Там же всё просто... А, там всё забрали? Да! Блин, я не успеваю всё закупать... А же ты это... срезом сходи, там железо кушай, ладно, я сейчас принесу железо. Так, так там все. идут жёлтые, жёлтые, жёлтые. Жёлтые идут? Где? Да-да-да. Не, он, он на этом... а а Красный заняли, короче, взяли и просто заняли золото. Он купается. Вот так, надо же лук купить. А то всякая фигня будет пройдет. Кстати, почему-то мне стрелу огненную стрельнули прямо в доску, и она не загорелась. Так, вот это, это странно. Так, блоки поставлю. Так, хотя бы какой-то лук. Какой-то хотя бы. Хотя бы просто на бесконечный. Так, так, надо... Так, блоки. Всё, нормально. Так, а, так, так, так, что надо? нужно одно золото? Кирка нужна. На, золото, золото, золото, золото. Давай. Ну мне не надо, да, но... Я чисто в Крас. А, это наше, это наше или Хотя это не б... Не, я не буду брать. Так, кирка. Обычный. А нет а золота. Чел строится наш Там чел до алмазных строится. Да? А там, по-моему, что, что за алмазы? С алмазы можно купить, что. А! Что-то упал? Ну, ну, ну ч, нифига он прокачан. Там надо защиту строить нам. Ща умой на Изи простроится все. Пуляха, прям меня прям почти. ой ой ой ой это очень больно. Больно. Сейчас попаду в него. Дайте. Я в него попал. Еще раз попал. Скидывайся, блин. Я попал в него два раза. А все он ушел, 51, себе... Нет, он прям телепортировался сюда. Нет, нет, нет. В смысле? Ты чего? Он телепортировался. Да, что? То капец просто, он меня убил. У него алмазный меч. Железо, железо, железо, а почему сегодня выпал вообще? У него, у него просто же алмазный меч. Как это? Я не... Ура! Победа! Всё, куда? Да? Купайся просто. Что тебе Купай спрос. Окей. Ну просто жо. Ну я его три раза стрелы. Конечно, у него там жизни мало было. Можешь не огненные стрелы попробовать купить? Ну покупай. Ну там, по-моему, лук надо огненное не стрелой. А что покупаю еще Я за золотом. Все, купил, что надо. У меня 16 золота. Нифига, ну, ну там наверное лежал шестнадцать. Блин, тут вообще ничего нет. У тебя есть железо или нет? А железо? Да иди возьми. Иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди, иди, Не, ну а как ты его завалил вообще того? У него, а у него все прокачанное по полной. У него чисто было много по походу. Да, но ну, и потому что я его со стрелы три раза стрелял, один раз ударил. Ну там просто нам чуть-чуть надо было забить его и все. Ты он телепортировался, еще пол хп, так-то. Откуда он? Вот, воспламенение Давайте мне сейчас один вот дам. Ну порой, короче, нам надо просто. Ладно, все, я Давай. Да, по-моему, тут надо. Где тут красный человек? Стрела тут обычно продается, а тут нету расстроения. А сколько, кстати, алмазный меч стоит? Алмазный меч? Да. 25 золота. Так, я сюда этот сундук поставлю. Нормально. Не знаю, он бы меня на изи заболел просто. Так, Там один не удар не знаю, пол. Я туда один раз голный положу. О, упал кто-то. Красный да. на... убил, красный убил. Иди на базу, просто. Окей. Okay. Я здесь по стороне. золото буду забивать так, так у них кровати уже нет Все, его там просто убить надо А у него же может быть прокаченный там всё. Так, и может быть не под... алмазом, Я не знаю, может быть Вот он просто сидит на базе и не высовывается золото? сейчас золото дам Он просто сидит на базе и не высовывается, и все. Надо зелье покупать Исцеление, так, исцеление 2 Я по нему стреляю Да, такое я железо купил, mm -hmm. все. Mm -hmm. Так, надо ты. Так, ну застроено вроде бы. Так, ещё... Ну, короче, пацан будет защищать здесь. В сундуке 8 золота. 8 золота? Ого. У меня 10 золота. Так, мне oh. надо лук хороший купить уже. За 7. Сила ей бесконечна. Ещё четыре золота. Еще 4 золота? Да. Ну нифига. Нет, нет, нет, куда ты? То есть, что на Е нажимаю? То есть, напью. Выкидываю все. Так, без откидывания. блин, я хочу уже лук за 15 золоты купить. Так, еще 4 золота. Я сейчас полезу, Все, нормально. Полезу в алмазную, короче, это, За 15 купил. А есть вообще, за можно Я сделать? хз, это я там еще не был никогда. А та, здесь вообще что-то за алмазы можно купить? Я нет, по-моему. Мы выиграли! Ура! Еее! Yeah! Yeah! Круто. Еее, yeah, бой. Давай. Так, нет, за кого? Так, шесть, пять, четыре. Три. Все, <свят> <свят> хватит. Больше ничего не надо. Так у нас. Так, и... Блин. Это, по-моему, чувак? Нет, это не этот чувак. Если мы все одинаково опять играли. Все одни и те же люди были. Броза скин похож на и все. А и... мне нет, нет. У меня уже 8 Все. А ты смотрел э, ник нашего этого? И, ну, с кем, с кем играем? Играет, ну да. Тиммейтер. Нет. Нет? Ну, посмотри. А, ага. Так, он строит. Железо, мы увидим, железо построим. Не-не-не, не нет! ет Нет-нет, блин. Ой. Сколько там? это, да в смысле? Мне ничего никогда. О, спасибо. Так, я хотя бы меч какой-нибудь куплю. Так, купил. Так, я купил себе чисто минимальный сет. Минимальный. Ну, да, я понял. Бронью. Надо сейчас он пойти почитать или нибудь железо Так О, Что? погнали я железом застрою? Давай Там уже на файте, на середине желтые, на середине желтые Ну понятно, взяли, достроились Читеры какие-то могут быть даже Просто Что? идут, Что? идут себе и строят Я видел одного читера, просто бежал, бежал и под ним блоки появлялись Хотя он ничего не строил Вот такие очень так, девчон. у меня то есть в принципе два блока уже хватит. Железо. Да просто разбилики. А зачем мне кровать? Ладно, я железом В смысле, зачем кровать обустроить? Чтобы нам не проломали а ее. Нет, железом хотел просто расстроить. Mm. Железом. Железом, интересно. Ваше железо продается? Серьезно? У ну, нас челики, челики, челики подбираются, челики У меня лука нету, Блэк А, это наш, я думаю. <сих> <сих> <сих> <сих> <сих> <сих> да, это наш. <сих> Просто... Ну, по-моему, да там есть Кстати, железу, <сих> Кстати, там на центре Там на центре пацанка, которого вообще ничего нету Ну, типа, Ой, э... всё, всё, всё, мне уже не надо, Завалить его на изи можно было по-моему, уже завалили. Не знаю, в этот раз выиграем? Нет. Пока как? О, бегут. Зеленый, нет, на центр строят. Зеленый. Блин, уже все строятся. Все уже зеленые. Все уже простроились на центр. Только мы тут сидим. Фали. Надо тоже а простраиваться. Нету... Эндерняка. Эндерняка. Блин, У меня четыре только. Ты еще железом простраивался. Так, у меня кирки даже. О, нападают! Нападают! Аркоманы нападают! Пошел! А, у него железный меч! В смысле? Я вышел. У него железный меч уже. Не, надо Это тоже. Вот там еще идут. зеленые идут нападают, а! Пацаны. Вон он идет, Вот зеленый. А, так у него вообще деревянный. Ну конечно. У него деревянный и чем меч. Офигенный. Так, я ну, я конечно, беру... его найти! Даже Нубики. А как мне уже кто-то стрельнул? Мне уже стрела в ноги. Как? Кто уже успел? Да, еще до нас не строят, да но они уже простроились. Вот зачем им строить? Они уже простроили. А что это за фигня, блин? Они а здорово простроили. А что я могу сделать? Анна, бежим, бежим, бежим, бежим. А что я могу сделать? У меня лука нету еще. Он сейчас фармится будет здесь. Ну ладно, я куплю, кстати, себе, э, меч Иду а с, зачем это ты делаешь? Он ну, что, тупой, что ли, не простроится, что ли? А да у меня. вообще меча нету, в смысле? Так, ладно. Опа, упал А, он упал. Он все-таки повелся на эту хемлю. Ну, красавчик, пожертвовал собой. вдвоем, упали. Так, надо кирку купить, реально, что ли. Фигово. Без кирки бегать. Фух, они зеленых, я думаю, у нас. Да хватит нам ходить уже, все, дорогу надо ломать. Затолпали, ходят, ходят тут. Как будто бы тут, не знаю, вокзал какой-то вечно ходят, ходят. Проходной двор, то есть. Уже одну базу не стоит зеленых. Ну вот. Так, у меня железно. Ага. Пять железных. Ясно. Не, пять железа, нет. А мне там пробуют стрелять с ну лука. Попади, попади, попробуй. Откуда у тебя лук? Нет, по мне стреляет. Блин, ну мы даже не построились. Мы в прошлый, в прошлый раз даже достроились до туда, а сейчас нет. Надо что-то с этим делать. короче Золи, зелёный, зелёный, зелёный, зелёный. Давай, давай, убей его. А, он железо забрал. Еще один идет. Бьем, я убила его. Ещё И один. три человека. В смысле, вы что, офигели? Там все идут. Давай, давай. Они двоем! Погнали. Пошел нафиг, все я Бом, выкину. Бомжей. Бомжей. О, убил, в смысле нашего. Но мы двоих завалили. Офигеть, просто идут идут и вообще всегда не совести. Идут тебе и все клевать Капец. Так, швост, так. Ну. Дорога запрещена. Да. Все зеленых, все они вылетели, зеленых нет. Вс, нет, Ну и правильно, так и надо. нечего тут сюда. Грубо, там мочат. Нас не надо. Ну, да. Мы никому ничего не делаем. Мы сидим все тихо и все, Никого не трогаем. Так. Так. так я сейчас интерняка понакупаем, чтобы... а то сейчас нас сломает путь то Так, все, тем, тем всем железного есть. Вот всё, Надо как-нибудь на золото пробираться. Надо, но я не знаю как. Это сложно. Так, всё. Так, что. Я думаю, уже нас атакуют опять. Ты меня так будешь не пукать. Так, бронзу я буду собирать, что... И увозить этот... Окей. Блин, зачем я построил? Кстати, почему мы не можем там, например, на других серверах шерсти шерстью строиться вообще? Я видел на других серверах. Шерсть что А тут только. Все, уже, железу я запретил. А чему? А как теперь я буду железо получать? Я запретил зеленым, желтым. <laughs> я думал, мне запретил. Я запретил красным и желтым. А и они зеленым. Друг друга, они мочат. Ну вот и все. Пускай себе атакуют, нас не трогают, все хорошо. Это главное. Надо будет кстати, и строить рядом блок, чтобы э, если стрела, ну у кого будет стрелять, чтобы мы не вылетели а, нафиг. золото, чтобы поставить на железо это. Вот так вот. Хотя бы такая лечит, будет. Хоп. и все, А? Что по идее? Так. Не знаю. Лучили так. Как золото есть? Он все таки на центр пробрался. Кстати, я тоже могу на золото на золото пойти, все вещи оставить и просто на золото пойти. Если я умру, так умру. Всё. Можно так сделать. Пускай Андер сунду купит. Так, сейчас я напишу. А куда он ушел? Блин. А в смысле, а я-то как-то. Но меня я хотел заблокировать, чтобы я не зашел. Вот там кто-то стреляет. Там стрела падает из стены. Чего? Так где в Так кто-то идет. Не, вроде чего. Еще... Пока тихо. Я стою, пока тихо. Пока все норм. А нет, кто-то идт. Красный идт уже. Вот он. Иду, иду, иду. Он стреляет на меня. Пошел ты нафиг на тебя. Не пойти ли вам нафиг всем? Все, я обустроился. Не надо отсюда идти. Гудбай. Желтым разруш... а. красным разрушим. Да все их нету. Ну как и в прошлый раз. Только мы с красными остались, по-моему. Окей Э! меня попали, в смысле, откуда? Меня попали, стрела, как? Что за привет? О, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, золото, хай там нет, нет, всякого нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Железо. У меня нету ничего. Я сейчас убью на изи просто. Погнали, Вон они там стоят. Давайте, давайте, шо вы, боты, боты. Боты. <с> Не, я буду стоять хилиться. Зачем мне это надо? Ща похилишь? Давайте, давайте, рубите, рубите. Опа, опа, опа, опа, опа. На, на, на, на, на. У него был железный меч, я прошла вот этих один золота. Они захватили, они захватили, короче. Нет, они сдохли. Один сдох. желтый. Так они твоём против трёх, как? А зачем я интернет на, купил? Значит теперь не сломаю, ну в смысле? Ну кто так строит, я не понимаю? Ладно, ладно. Так что там у вас? Ну, Нормально? Я так Окей. У меня меча нормальные у У тебя нормальные мечи оружие. У меня каменный. А, ну тогда нормально, иди отбивай. Не иди очень. На... Вообще не очень. У них железный 100%. Вот ты купи, я тебе железо сейчас дам. Пять, у меня пять железа. Купи себе меч не нормальный. Да надо, Это... она, она, надо, надо, стой. Она, она... Это не... а, видишь, они делают? Что? Да-да, IQ просто миллиард Я... Чего они делают вообще? Они... Нормально, нет? Они телепортами У них телепорты есть Ай, меня стреляют, в смысле? э куда? -э -э, Я хп-хаю, всё Сидим хп-хаю Да, стреляем, давайте Стреляйте, стреляйте мимо. Я за кам... я за вс, я защиты, Я за защиты. Ой, девок убили. А я за, за защитой стою, я ну... Да стреляйте, давайте, сколько хотите, я все равно за камнем стою. Не, зачем высоца не понимаю? Пускай их лук тратят. Пускай стреляют, сколько им надо. А я ну, тогда печально. Будем стоять здесь. <пишут> Даю всю жизнь. <пишут> не, ну так технически, Надо на пролом идти тогда. А что, а что делать-то? <схорошо> ну да, круто. У меня железный. Ой, то есть не железный. Я Все. Я school, Все, идите нафиг. Я застроил <пишут> зато. А Нет. А ты, сад, а ты, сад, ты, сад. Они сейчас абс... они, они, че через верх прыгают сто процентов они уже а, через да, они через бок, вот тут у нас э, не застроены они через нас сюда материалы, материалы. Они сейчас сюда придут и все хана ну. просто возьмут наглый и придут и плевать им вообще на все что там нельзя так нельзя главное, что мы про к, к про да да иначе все иначе хана Всё, нам уже ничего не помогло. Я сейчас застрою стены. Ой, ой, ой, ой. Убейся, убейся. Как? Он через верх пошел, в смысле? Бабака какая-то, бака, собака. Он через сюда, через дыру появился. А, он здесь Полезли, полезли, полезли! Нет, нет, нет, убивай, убивай, убивай! Нет, двое, В смысле? Бьём, бьём, бьём. Как? Они двое. А, нет, уже один! Куда, куда? Милиция, я стоять! Да вс все застроено, вы чё, вы чё сломали? Ну всё, хана. Блин, мне все, Мне вс сломали, блин. Придется руками ломать что? хардкор. А вон он стоит. Он к хили сойдет? Да где меч? Где чай, меч, да, да, хитси. А если у нее зелья есть хорошие. То уже ничего я сделать не смогу. Можешь это а, а, меч, купить, купить, купить? В сундуке можно вот так вот сундук открывать. Да. Надо его убивать, Может, реально, он затолк. У нас у один есть. Надо его валить, он задолбал уже. Давай втроем просто берем, и потом втроем он один не сможет против троих. По убили у него ничего, нету А, обратно. обратно. Я еды не купил, вот именно. Найди ну, мне Помнишь? голод. Все. купил. Помните, помните Ой, нифига тебе тут. А жалко, что стрелы нельзя вытащить отсюда. Они просто, знаешь, ничего не могут делать. Они могут только стрелять. Это их не все. Блин. Он только стрелять и умеет походу Не знаю. Он просто, может, у него на откидывание хороший очень. Ладно, все. Я пошел. Куда? Я а, блин, я не могу даже простроить к нему. Он просто не откидывает и все. Я не буду. Даже дорогу нельзя простроить. Он просто возьмет и откинет, или нет. Что делать, непонятно. Чай этот э, простроится, он под хп хается и все. Сейчас придет вдвоем опять придут. Я опять упал наружу. Ну все, хана. Мы уже проиграли здесь. У нас шансов очень мало. Но они все равно у нас у нас базу не смогут сломать. Смогут, а он железо, мы, мы железо даже не можем. Железо то есть добавить. Не можем фармить. Они же захватили. Ну это все. Можем, но у них и лук от, на откидывание, понимаешь? И ничего я а сделать не могу. Я не выгляжу, что им стало. Ну, ну это навряд ли. Они могут целый день тут сидеть. Ой! Бот, сомневаюсь. Боты не так играют. Прокачанный бот, не знаю. Я чисто стою у него на глазах у меня попасть не Ну, значит, криво руки бот. Ну что я ему скажу так? Не, ну, если... ну он просто моет попасть, у него лук очень Давай сильный. У меня сейчас вот так вот делать. Если бы у него лук был не сильный, то я бы его на Изи бы убил. Даже, За... Даже обычным мечом. Потому что у него будет... он не умеет мечами просто просто. Я его троллю. Да-да. Вот как разозлиться и все. О, привет. О, привет. Я, ну, если на бесконечность, то это будет бесконечность, ребят. О, его друг, походу, пришел, да? Нет, это он не пришел. Доброго дня. Они двоем там сидят, в смысле? Они двоем там сидят. Давай через я... Я знаю, как сюда пробраться. Я их могу просто через верх прыгнуть и все. Вот через ту фигню. О, привет! Бляха, нет. Нет, нет, нет, нет. Нет-нет, ну все. Они двоем тебя пишут. Битва! Выкидываю, выкидываю, выкидываю! Нет, не выкидываю! Да блин, ну я почти его выкину. Ну. А все, они нас затролли. Все, сломаю, все, хана нам. Ой. Мы его сейчас забьем до смерти. Нет, он ломает, он ломает, он дружит все, хана. Ну все, хана, я не знаю что делать. их до смерти, просто забиваем. Это невозможно. А убили, убили одного. Нет, не убили нифига. Они вдвоем сидят и вс. Одна ли вьем, просто. А все, Это капец просто какой-то. Они один ломает, он сундук будет ломать полгода, серьезно. Не зря в сундук поставили. Сердечко, одного три сердечка. Сейчас убью. убьем. Три четыре, серде... три, с... четыре сердечка. Бьем его, просто забиваем. Да нет, не-не-не. У него реально четыре сердечка. В смысле? Нет, а, вдвоем! У меня сердечко, три сердечка. У них по три сердечка. Забиваем до смерти. Блин, они тоже нас забивают. Только я не знаю. Да в смысле они зай, за -за... блин. Давай, забивай. У них там, блин, одно сердечко молодец. Они вс, они хп храй тут тоже. Да блин, я сзади. Ну они двом. Один защищает другого просто. Сколько ну, у него? 15 сердечек. А ой это... ой Я закупился, я закупился, я смог это сделать все меня убивает просто на я не могу ничего сделать зачем ты закрыл Погнали! мне тоже надо закупиться да да погнали куда блин они тоже с лукой хорошо Ну ты что-то нет нет Да нет нет нет нет нет нет нет нет нет не не, нет нет нет сердечко. Серьезно? У меня один, одно сердечко, как это? Они просто нас застроили и все, они из лука убивают двое. Блин, ну, надо зелье. У меня зелья нету. У них уже огненный, офигенный. У них теперь огненный лук. Капец какой-то. Ну все, хана нам. Я не знаю, как мы будем. Уже, ми уже 30 минут идет двой. Деревянный... <звучило> Ты убил чела? Как? Я Или тебя убили? С, с луком был, с луком Ага, о, нет, ну, пойду, я его убить, чел. НЕТ! Блин! Не, ну у него очень хороший лук У него не какой-то бомжарский, у него нормальный лук Хопа, он не заметил, он слепой, наверное Что-то блок появился под ним рядом Опа, здравствуйте. Блин, я не могу. Блин, я тут все ломать придет. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. А как он меня убил через стену? В смысле? Анчитеры, понятно все. Ну все ясно, да. Это сложно. Он даже он заблокировал путь к торговцу. Вот же наркоманы. Нет! Нет, блин, нет, я живой. Я вообще под картой. Все, надо сдыхать. Наверное. Он сейчас к вам пробьется. А все, я уже все, я хожу. Давай, ломаем, ломаем его полностью, Ломай, ломаем. Ломай. нет! Блин, он сломал. А как я там попал? А это как попробует? еще как? Он через верх идёт, он через верх Пошёл нафиг отсюда Давай, мне. давай, Боб, иди сюда, Боб, давай, мы тебя... Нет, я у него... Это в смысле? У него 19 кп, как я должен его? Я бегу, я бегу, я бегу, я бегу, я бегу, я бегу, я бегу, я... Я сдох, я упал Я мяч, я мяч, мяч купил! Вот будет Надо через верх опять идти НЕТ! Нет, я, я нормально! Нет, я, я умер. Все, лива, ливаем, давай! Поливай! Это невозможно! Он будет наше так бесконечно. Давай, давай. давай заходим опять на сервер, прощаемся и все. Да давай. Потому что это невозможно, это будет какая-то. Все, давай. Здорово, школа-то. А надеюсь, этот ролик вам зашел. Да. Надеюсь. Это был Black Channel и Narco. И да. И, и, и всем пока-пока! Всем пока-пока!